Всем привет! Это канал Водовый стрим, и сегодня мы как обычно по традиции разберем новых оперативников и начать хотелось бы в данном видео именно про штурмовика Авангард. Сейчас мы посмотрим всю ветку прокачки, а также посмотрим как данный оперативник ведется на тренировочном полигоне. Ну досмотрев это видео до конца, могу вам гарантировать, вы по-любому захотите приобрести данного оперативника. Хотел заранее сказать, это не полноценный гайд, просто стрельба в тренировочном лагере и просто разбор ветки. Полноценные обзоры будут чуть позже. Ведь для того, чтобы сделать хороший обзор, надо поиграть подольше на этих оперативниках, а не просто скатать пару боев и сделать свое мнение. Поехали. Так, ну и на первом у нас сразу начинается увеличение базового запаса брони. На втором улучшении увеличение емкости магазина для пистолета Glock 26 Магазин становится на 19 патронов. Далее способность расплата. Сначала зачитаю, потом, соответственно, покажу, как это выглядит в бою. Соответственно, сейчас на экране вы увидите эту максимальную версию данной способности после полной прокачки. Название нашей способности ⁇ расплата. Длительность 10 секунд, время восстановления 35 секунд, стоимость применения. Способности 30 очков выносливости. На время действия способности оперативник получает эффект рикошет и метку. Уничтожив любого противника, оперативник, который не находился под действием щита, однократно получает эффект щит. Соответственно, если на оперативнике был щит, он этого щита уже не получает. Рикошет это когда атакующая цель получает часть урона от собственного оружия. Работает это только на стрелковое оружие, дополнительный урон на попадания в голову не учитывается. Соответственно, отражаем урон 20% от попадания по вам. Прочность щита 40 очков, соответственно длительность эффекта 15 секунд. В тренировочной комнате тяжело это показать, потому что боты стреляют очень мало, но если вы обратите внимание, то после убийства на меня повешался щит, и, соответственно, после этого боты начали стрелять, у них начало отниматься по одному урону. Соответственно, в бою, чем больше вы несете урона по авангарду, соответственно, тем больше урона получите вы. И хотел вот также напомнить, что метка, это когда силуэт цели виден ее противнику, уж извините, не все, может быть, знают, а и это когда на оперативник падает временный барьер. Соответственно, барьер 40 очков выносится, Не очень много, конечно, не алмаз, но... Но все же наша выживаемость повышает. Ну и конечно будьте осторожны под конец боя, не уврите об авангарда. Пособность конечно классная, но это еще не все, чем может удивить данный оперативник. Четвертое улучшение тоже вас порадует. Это уменьшение вертикальной отдачи ружья Вепр-12, вертикальная тактическая рукоятка. Далее слезозаточивая граната взрывное действие. И сразу же на следующем уровне это увеличение боекомплекта спецсредства. Наша слезоточивая граната взрывного действия с уроном 5 единиц Радиусом поражения 4 метра в секунду и длительностью действия 8 секунд Боекомплект 3 штуки Длительность эффекта 1 секунда Но 1 секунда это длительность оглушения, а не отравления Да-да-да, эта граната также отравляет и отнимает за 1 секунду по 5 единиц здоровья 8 секунд умножаем на 5, получаем мы отнимаем 40 единиц здоровья есть, конечно, небольшой минус. Как вы видите, у нас нет иммунитета от собственных гранат. Кстати, вы обратили внимание, что оглушение на нас не действует? Но давайте вернемся к нашей ветке прокачки. Кстати, самые внимательные также обратили, что у нас три плашки брони и 100 единиц здоровья. Привет, Микола! Соответственно, следующее у нас было увеличение боевого комплекта вооружения. И для сравнения я прикреплю оружие Микола, чтобы вы поняли, что «Прощай, Микола!», точнее, «Прощай, ствол Миколы!» После того, как появится «Авангард», Смысла играть на Миколе, как мне кажется, уже особо не будет. Крайней мере такие впечатления появились у меня. Но давайте посмотрим на ружье в действии. Думаю, мои комментарии тут будут излишны. и это еще не все. На Знаете, надеюсь, я вас не сильно отвлекаю. Я уже где-то полгода хочу именно такого штурмовика. Очень-очень давно я хотел именно штурмовика, именно с ружьем. Но почему-то все говорили, что это бред, что такого не будет, зачем это надо, зачем? А на самом-то деле, посмотрите, получается-то шикарно, просто офигенно опер. Моя микромечта сбылась. Совсем забыл, что данная оперативника я вам показываю уже с оптическим прицелом, поэтому вот вам механический. Следующим улучшением, соответственно, является увеличение урона отражаемого способностью расплата. Если я не ошибаюсь, изначально это 12%. Следующее улучшение будет для некоторых людей спорным. Дело в том, что если вы установите длинный ствол, то это увеличит эффективную дальность стрельбы, но уменьшит скорость передвижения при использовании оружия. И тут вам придется делать выбор, дальше стрелять, медленнее бегать или быстрее бегать и чуть ближняя дистанция. Следующее улучшение это уменьшение стоимости применения способности расплата. После этого мы изучаем увеличение времени действия способности расплата плюс 3 секунды. Подбираемся к самому вкусному. Увеличение емкости магазина для ружья Вепри 12. Магазин становится на 12 патронов. И переходим к очень классной теме, спойлер на которую я уже сделал. Это особая черта. Оперативник становится невосприимчивым к эффекту оглушения. То есть все, Никакой травник, никакой шац, ни даже другой авангард не сможет наложить на вас оглушение. Это здорово. Наконец-то хоть кто-то у нас получил от этого иммунитет. И естественно это получили донатные французы. Конечно если не донатить сразу в игру, то у вас рано или поздно, ну месяц так через три появится данный оперативник. И вы сможете в полной мере насладиться иммунитетом к оглушению. Но если вы купите боевой пропуск, то возможно у вас выпадет авангард. Или кто-то покруче. А почему покруче? Все очень просто. Посмотрите остальные три ролика, в которых я рассказываю про других оперативников с этого же подразделения. И решите для себя, кто из них имба. Или все четыре. Ну а с вами был Димон. Пока-пока. Увидимся на полях сражений. Кстати, шикарные пистолеты.